Всем добрый день, 30 апреля. О чем тема? Вчера в ролике я упомянул о развитии двухматочного дуэта из пакетов. В начале мая, 1 вот декада мая, уже пчеловоды будут получать пакеты. Ну и попросили не затягивать с информацией, чтобы можно было как-то сориентироваться в действиях. Завтра ЗЭЛа будем обсуждать. Пожалуйста, называйте климатические зоны, называйте регионы, чтобы можно было сориентироваться. Ну, было дело моей пчеловодной практики несколько раз. Это два всего-навсего. Получал пакеты, как я распоряжался. Вопрос был как? Можно ли объединить пакеты и нужно ли? Ну вот начинаем с нужно ли. Пакет прекрасно себя ведет, без всяких дополнительных ему дотаций. То есть без дуэтов три рамки, даже три плюс одна хватает для того, чтобы. Я размещаю его во втором корпусе верхнем на всякий случай, если поменяется погода в сторону ухудшения и к южной стороне юго-восточная, понятно это. Остальное объем заполняю малометками там как есть. И внизу через пленку точно также размещаю суш, если она, если таковая на пасеке еще есть, потому что уже время такое. Моль обязательно найдет ее раньше, чем пчеловод распорядиться куда-то поместить. И все. И никаких дальнейших вмешательств. Пакет уже заряжен энергетически так, что самостоятельно сезон проведет дос достойно. Ну, если уж захотели двухматочный вариант попробовать, значит... Сразу с не получится, как весной. Почему? Потому что в пакетах уже есть летная пчела. Хоть и перезимовавшие обе матки одного статуса, то есть одной физиологии, перезимовавшие есть понятие молодая, старая, прошлогодняя, позапрошлогодняя, неважно. Слово перезимовавшие это определение для весеннего понятия любого возраста маток. То есть их примеряют и уравнивают понятие перезимовавшие. Там проще сразу же первые две недели их объединить. Сейчас пакеты не получится сразу же, потому что уже понятно. Там много печатного расплода, в основном печатный. И ледная пчела. Самый главный будет фактор Противостояние. Они может, пчела может помириться, но матку оставят одну. Поэтому ставим пакет на пакет, сразу привезли пакет на пакет. Пускай они облетаются, на следующий день разместили между ними сетку. Вот у меня сейчас пленка стоит. Это молодые матки не молодые, а подселенные. Отдельная будет тема. И поставили через сетку. Минимум должны постоять неделю. Минимум. Обзаведутся общим запахом. Тогда по классической схеме решетка, пленка. И вечером отвернули уголок. Контроль по верхней матке. Всегда делайте, когда объединяете в двухматочный режим, контроль делайте по верхней матке. Потому что пчела сразу в появившейся щели снизу направляется вверх. Сверху вниз не так. Если снизу вверх поднялась и матку оставили верхнюю, нижнюю можно не смотреть, она в обязательном порядке жива. все нормально. Так что понятно, это через сетку вариант. Неделю подождать. Второй вариант, если есть семейки, допустим, слабенькие, на пасеке, получили пакеты, поставили рядом, возле этих слабышей, и тоже подождали где-то дня три, накатали, летная пчела накатала дорогу на это новое место свое и сформировалась у нее трасса. Через 3-4 дня там до 5 вечером относим в сторону и ставим семья над семью, то есть пакет над пакетом, вот тоже в такой в таком режиме. Решетка и пленка. Летки открыты в обеих семьях В обеих пакетах На следующий день, при условии хорошей погоды Летная пчела вернется На старое место Где она Первоначально стояла И частично подсилит эти слабенькие пакеты э, Семейки В обязательном порядке Нужно лишиться Этой летной пчелы Для того, чтобы проблем, не было проблем При объединении И сохранить с гарантией обе матки. Так что два варианта. Либо постояли до недели, убрали вечером и летная вернулась. То есть лишили этот э, дуэт будущий, лишили летной пчелы Тогда они объединяются без проблем. Или же через сетку. И, как ремарка, по объединению в двухматочный режим семей при формировании отводков на протяжении всего активного сезона объединяется при одном условии, если мы избавимся от летной пчелы, причем объединяются разные возраста маток: старые со старыми, молодые с молодыми, тем более, молодые со старыми. Но при одном условии, если мы сформировали отводок. В течение дня, на следующий день при условии хорошей погоды ушла летная пчела, и мы объединяем их в двухматочный режим, вот так, как и предварительно сразу ставим решетку пленку, затем через сутки двое отвернули уголок вечером, и все. Затем появляется своя вжилетная, и они работают в двухматочном режиме. Повторяю, на протяжении всего активного сезона можно эти маневры делать без проблем. По объединению в двухматочный режим но условие одно убрать летную пчелу так что готовьте вопросы завтра будет зела в комментариях будем уточнять и корректировать по ну по ситуации какая система ульев какой регион потому что э, почему я сказал и прошу называть регионы где-то уже отводки формируют, а где-то только самшанников вынесли. Вынесли. Вот вопрос задают, и ты теряешься, пока сообразишь, на, на, о чем говорить и как строить ответ. Так, всего доброго, до свидания. Погода наконец-то налаживается, можешь и у нас на нашей улице будет праздник.